Господа, всем привет! С вами Макс Репьев, Искандер Никеев. Сейчас мы находимся с вами на просто потрясающем месте. Просто посмотрите, какой вид открывается. Мы над Дубай-мариной, над Бич-фронтом, над Пальмой, над морем, вообще над всеми. И вот такой вот вид здесь, значит, потряснейший. Но здесь мы стоим не для того, чтобы показать вам, что вообще здесь продается. Мы вам покажем, что продается вот здесь. Точнее, то, что еще пока можно проявить интерес. И расскажет нам об этом Искандер. Прошу мы... Не так давно в на нашем канале выходил обзор по новому проекту от шобы. Он находится у нас вот вот на том участке. Пальцы, Давай, строим, цель мой палец. Вот сюда, да. Вот здесь шоба строит. Здесь строят шоба. Новый классный проект, кстати, очень активно раскупался. А сегодня мы будем говорить про новый проект от Дамаг. Называется Дамаг Харбор Байковалли. Находится он... Давай, цель мой палец. Вот, здесь. вот, видите, там парковка, она стоит из трех секций, ну точно так же, как вот следующая после нее. Uh -huh. а, и эти секции как раз будут совпадать с башнями, башня ABC. А, Б, С. Комплекс будет 40-этажным, и сегодня мы вам подробно расскажем, что он будет собой пред представлять, какие там будут цены. И также мы сейчас находимся в шоуруме, а, который выполнен примерно в том же стиле, в котором... Будет сдаваться этот комплекс, поэтому мы вам покажем еще и как это все уже в реале вживую будет выглядеть. сама по себе локация, она себя продает. Потому что Дубай Марина это как бренд уже известный, с которым не нужно бороться, не нужно кому-то рассказывать, что это такое. То есть, если мы с вами возьмем какие-то новые районы Дубая, там, или, например, даже напротив Даунтауна есть район Ситивок, то в Красноярске об этом Ситивок никто не знает. И это дает вам некое преимущество. Если, например, вы покупаете с целью инвестиций, покупаете, например, это с целью э, пассивного дохода, то людям не нужно объяснять, что такое Дубай Марина. То есть, у вас есть уже некая фора там на сдачу, на перепродажи или там на что-то еще. Плюс это как бы уже такая брендовая история. И здесь, значит, будут стоять дома с крутой инфраструктурой, с бассейном, с фитнесом, с парковками, совсем, всем, всем, то есть как это все положено в Дубае, все это будет исполнено. И плюс еще можно хранить яхту. То есть если вы любитель дальних плаваний, если вы вдруг Федор Конюхов и хотите куда-нибудь в кругосветку на веслах азида уйти, он, он парень попроще, я думаю, вот он ему фишнебельные все эти гавани не нужны. У него есть спонсоры, которые могут ему что-то дать. Это правда. Короче, если вы Федор Конюхов, но у вас моторная яхта, то вы, короче, можете здесь запарковать. Также здесь есть вся инфраструктура с точки зрения кафе, ресторанов, баров, то есть вся прогулочная зона Марины находится вот именно за этими зданиями, а вы сидите здесь, ну то есть живете здесь и вы лишены проблем пробок, то есть сама Марина она как бы вязнет в пробках, ну частенько такое бывает, здесь же пробок нет, вы спокойно можете добраться без давай, да, да, давай прям покажем, отсюда очень хорошо видно, видите, отдельный заезд у нас вот сюда то есть вы без пробок он поворачиваете, по воде, заехали, да. отсюда уже выехали, И есть с Шейхзайд Роуд отдельный заезд, на, на Марину он отдельный, на Дубай-Харбор он отдельный. То есть вы прямо без пробок опять-таки с главной магистрали города попадете. Давай, дай я немножко, короче, позанудючу. Все это действительно Марина в представлении обычного русского человека. Все это, вот это все, это Марина. Но вот это Бич Фронт, вот это Блю Уотерс, вот это GBR, а Марина уже там. Марина, это, по сути, как бы вторая линия от моря, а мы вообще на Дубай-Харбор, это такой аппендикс Марины, скажем так, вот, и а, чем он примечателен, ну, во-первых, здесь непосредственно яхтенная гавань, вы сейчас ее отсюда хорошо видите, вот в ту часть а, за вот этим отростком а, причаливают уже большие круизные лайнеры Да, это круизный а, международный терминал Да, совершенно верно Вот эта взлетная полоса, это Sky Dubai То есть отсюда ребята разгоняются, прыгают на парашютах над пальмой то есть Ты вставишь, как... наверное, даже кадры в этот, в этот да, обзор да. Мы там были, недавно снимали Большое преимущество здесь в том, что вы у воды а Если про конкретно наш сегодняшний проект говорить То у него еще и будет свой собственный пляж и этим, ну, По Кстати, сути, как на Бесфронте Вот если мы с вами совершенно вот так вот увеличим То есть вот такой же будет пляж Сейчас мы пока с вами видим вот такие валуны еще да, здесь лежат но в дальнейшем будет вот такая же песчаная линия собственного пляжа, чего, кстати, нет, ушло бы. Вот я как раз хотел сказать о том, что ушел бы очень классный проект, да, но все-таки собственного пляжа у них нет. Здесь вы можете выйти хоть в тапчиках, что называется. Давай только скажем о том, что, может быть, не все знают или понимают, вот то, что вы видите в этой части, это пальма. То есть, видите, это да, не марина, да. Да. <смех> это <смех> пальма. Пальма <Близость смех> чуть этого. дороже, чем марина. Предложения в комплексе будут представлены однушками, двушками, трешками а, и также пентхаус, пентхаусами. One bedroom будет начинаться от 2,9 миллионов дирхам, но я бы сильно не рассчитывал на этот ценник. Цельтесь все-таки где-то в 3,2-3,3, это будет что-то уже на более-менее среднем этаже. А two bedroom будут от 4,4 миллионов дирхам и пентхаусы будут стоить от 14,5 как выглядит пентхаус, мы сейчас с вами покажем, посмотрим на примере шоу-рума. Ну, а трешки и там по этажам какие-то наличия, варианты, цены, в общем, запрашивайте. Мы индивидуально под вас на момент запроса актуальные варианты скинем. Что важно, кстати, отметить, в этом комплексе все квартиры будут видовые. Они все будут смотреть на эту часть. Вот вот сюда будут виды открываться. Ну, на Пальму, в общем, вот в ту часть. Но еще нужно сказать людям, что не нужно сразу все деньги. Да, платить. конечно. Традиционно для Дубая... Рассрочки довольно длинные, комплекс а, по, по плану будет сдаться в 2027 году, то есть у вас на 4,5 года будет рассрочка. 80% вы платите в течение этого периода и 20% вы платите на так называемом хендовере, на сдачу эксплуатацию. Так, ну в общем мы с вами плавно передвигаемся сейчас внутрь самого, ну это даже не пентхаус, а это двухуровневая квартира и вы просто наслаждаетесь тем, что вы видите. Еще раз напомню, что вот вместо вот этих вот парковок вот вместо вот этого кластера будет стоять три секции. Ну а виды и инфраструктуру, я думаю, что вы видите и так хорошо. Ладно, заходим мы с вами внутрь сейчас и смотрим, как будет у нас представлен шоу-рум. В шоу-руме особо, на самом деле, нет смысла смотреть именно планировки, нет смысла смотреть там, как, что, где расставлена мебель. Нужно просто посмотреть на исполнение. То есть снизу у нас вот такой керамогранит. Будет у нас установлена также кухня. То есть здесь у нас в мире. вот такая концепция. То, что вы сейчас видите, все это так называемые исполнения в коллаборации с брендом Ковалья. Дома купил какое-то время назад модный дом Роберта Ковалья, и сейчас некоторые свои проекты они коллаборируют именно с этим модным домом и как бы комплекс будет вдохновлен дизайнерами этого модного бренда, поэтому вам что-то может показаться знакомым короче в цветовом исполнении, в материалах и так далее. Ну. Погнали тогда. Это господа гостиная. И в гостиной, ну на мой личный взгляд, очень много лишних моментов есть, но тем не менее, вы когда будете покупать квартиру, она у вас будет а, в свободном исполнении. То есть будут у вас стены, там какие-то люстры, какие-то предметы интерьера может быть, но а статуэточки это вы уже сами будете докупать а, и как-то это все будете реализовывать. То есть здесь, конечно, без дизайнера не обойтись. Ну, я бы, наверное, сделал это чуть минималистичнее, что ли. Тут просто да, целая вот полка с конями, смотрите с лошадьми. Но ну, опять-таки каждому свое. Ну, Кому-то что-то нравится. То есть, опять же, это ну, дело вкуса. А, мы с вами именно смотрим просто формат, как это выглядит. И пойдемте, покажу вам, как выглядит мастер Bedroom. Здесь их на самом деле две. Одна снизу, вторая сверху. И нижняя выглядит вот так. Красивая, эстетичная. Снова с конями. Но вообще, на самом деле, лошади это одно из таких как, может Не священных животных в Эмиратах, но, тем не менее, им тут прям поклоняются. Много Есть один отель, я, к сожалению, забыл его название, который поставил позолоченных лошадей 22 карата. Вот, значит, здесь вот такого размера мастер-спальня и очень крутой, на мой взгляд, санузел. Здесь вот гардеробная в этом санузле, при входе в этот санузел и вот такая вот часть здесь. То есть все ванные принадлежности у вас есть, но как кайфово, да, вот сюда вот голову положили. Туда смотришь, кайфуешь, и все вот у тебя замечательно. Но в том здании адамака виды будет лучше, потому что здесь мы цепляем дом. А там будет у нас прямой вид на пальму, прямой вид на буш-аляраб, в сторону Даунтауна. В этой части. И пойдемте с вами наверх. Покажу еще просто один ну, формат именно мастер спальни, как это все будет исполнено. Вообще напишите в комментариях, как вам стиль: нравится, не нравится. Чтобы вы переделали, с 31 по 39 этаж а в комплексе будут вот такие двухуровневые пентхаусы, Всего их будет 15 во всем комплексе. Это вторая мастер. И здесь чуть по-другому сформирован санузел. Но все эстетично. Виды, конечно, блин, просто пушка. Одни из лучших в городе, кстати. Уверенно могу сказать. Хочу, значит, вам дать информацию, чтобы вы успели, значит, забежать в вагон. Потому что Дубай сильно отличается по формату бронирования, по формату покупки, нежели вы, например, покупаете в Москве, в Красноярске, Новосибирске или Сочи. Здесь вас ждать никто не будет. То есть здесь вы должны закрепить деньгами свой интерес, а вот уже после того, как откроется старт продаж, вы либо купите эту квартиру, либо нет. Но те самые деньги, которые вы подкрепляете интерес, они возвратны. То есть, если вы, грубо говоря, внесли, вам что-то не понравилось, деньги вам вернут. Э, важно понимать, э, проявление интереса не гарантирует возможность купить, потому что на всех просто лотов скорее всего не будет хватать. Ну, во всяком случае, это справедливо да, для однокомнатных апартаментов. Если площади больше, обычно там можно купить даже после старта продаж. Но на одну однушке однозначно нужно оставлять EOI заранее Expression of Interest, э, он в размере пяти процентов от Стоимости объекта вам за вами не закрепляют какой-то конкретный лот, потому что еще пока непонятно, какой вам достанется, но вас ставят в приоритет в первую очередь. Да, и соответственно, после старта-продаж он состоится 25 января. Вы будете в числе первых, кому предложат здесь купить. Если вы не покупаете, соответственно, следующему и так далее. Но старт может быть, кстати, и раньше, может быть и позже. Да, ну они могут двигать, зависит, но не да. сильно. Вообще 25 а, сейчас. В общем, господа, здесь не получится вам повыбирать, здесь не получится что-то сделать. То есть выбрать, конечно, можно будет, но только после того, как вы сначала занесете кэш. Ну, но, не но, но, Либо не просто кажется. вы немножко за другие деньги будете покупать, то есть ну, что-то уже там 3600 3 там за однушки, наверное, будет и после старта. А самые доступные варианты, они будут... Конечно, Я просто вам скажу, раскуплены. что, например, та же самая шоба, она стартовала, стартовала совсем недавно и однушки раскупили за 4 часа. То есть двухкомнатные, пожалуйста, то есть если вы хотите двушки, там можно повыбирать. Но если вы целитесь в однушке в самый ликвидный товар на сегодняшний день на рынке Дубая, то сначала деньги, потом две недели ожидания, потом старт, выбираете нравится, не нравится, даст бог еще вообще получится, что однушки останутся на вас, и уже после этого вы ее покупаете. Ну и, соответственно, там на перепродажу, либо там для собственного пользования, либо для сдачи варианта. то есть тут как бы все интересно, но... Ну, общем, нужно успеть. В общем, контакты все здесь. Да. Пишите, звоните, наш специалист с вами свяжется, даст вам подробную информацию и, соответственно, поможет что-то забронировать. Господа, мы ждем ваших обращений. Ссылки указаны внизу. Всем пока. Всем пока.